Восточной Азии, где я живу, тоже другая частота. Значит, приборы компании вот производят для каждой страны разные, с разрешаемой частотой. Поэтому нам нельзя покупать вот, или брать э, устройства из Америки, из Европы, из Китая, установить установить в своей стране, и они, и они будут работать. Нет, потому что там другая вот там, э, чистота. Поэтому сейчас мы делаем заказ на получение, и после этого компания уже выпускает для каждой страны конкретные э, аппаратуры. И мы можем видеть здесь, вот там, в каждой стране, какая частота у этого устройства. Окей? Okay? Uh, все, это uh, то, что я хотел вам рассказать в первой части. Сейчас давайте переходим на uh -huh. uh, второй. И uh, Дина, помоги мне вот там да. uh, Николаевич, да, Спасибо пожалуйста. большое. Наверное, я начну с вопросов, потому что я думаю, что не всех так иначе э, волнуют. Хотела задать вопрос, прям можно кратко отвечать, на что-то можно ну, более содержательно. Какие затраты есть у нас? А, какие затраты? Во-первых, мы устройство получим бесплатно. Это сотрудничество с проектом iHook Global. А что мы должны платить? Это... Расходы на доставку. Я не знаю, вот там доставка из Америки в Россию вот сколько стоит, но во Вьетнам мы спрашивали, то а, они ответили несколько десятков долларов за доставку из Америки во Вьетнам. А, и конкретно точную, вот там, точные расходы мы будем знать ближе к моменту отправки. Мы получим информацию от компании, что мы должны подтвердить наше желание получить, и там будет а, информация, сколько за доставку мы должны получить. Это раз. А, второй. Расход за электроэнергию, который это устройство потребляет. Это пару долларов, ну, если перевести на доллары, чтобы понятнее всем по всему миру, пару долларов за электроэнергию, а, который прибор потребляет. Ну, вы видите, вот там габариты 10 на 15 на 15 с антенны, подключаем к электророзетке, подключаем к интернету, и это устройство само работает, доводит информацию, получает информацию от вещей и передает в интернет. Мы не можем пользоваться это устройство как модем Wi-Fi у нас дома. Нет, это, это не модем Wi-Fi, это просто башня передачи информации в интернет. Все. Спасибо большое. Второй вопрос. Какое время ожидания прибора? Сейчас очень большая очередь на получение этого устройства. В августе компания должна отдать устройство людям, которые уже заплатили купить. Те, которые заплатили купить, до, до сих пор многие еще не получили устройство. И в августе компании должны закончить вот с этими заказами. А с, с конца августа уже переходит к производству бесплатных устройств. По этой программе бесплатные устройства. И время ожидания где-то 3 месяца. Три месяца ожидания лично я считаю, что это хорошее время. Во-первых, в это время я могу вот пользоваться, чтобы подключать людей, подключать друзей. Вот там этот. И это время для изучения материалов, вот там больше узнать про этот проект. Больше ничего, я никаких денег я не должен выложить, абсолютно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос, от чего зависит, вот, например, мы видели, что в Одессе, в принципе, я так понимаю, что устройства находятся недалеко друг от друга, там 300 метров да, в радиусе, но почему в одном месте 22 монеты, а в другом месте 110 монет? Это первый вопрос. И второй мне задавали, если, например, квартира или дом находится в частном секторе. Я правильно понимаю, монет, добываемых монет будет намного меньше, нежели бы это устройство находилось бы в Москве, в центре, например? Ну, к примеру, да? Да, я понял. Почему вот там мы видим, что вот одно устройство добывает меньше, другое побольше? Это зависит от некоторых причин. Ну, я уже сказал, что, во-первых, это место установки этого устройства, Второй это от количества информации, э, придаваемых этим устройством. Если много информации устройство передает в интернет, значит добывает больше, больше вот, там, монет. А, вопрос вот, там, где установить э, это устройство, чтобы по максимум с максимальной выгодой работать для нас. А, конечно, в первую очередь это Большие города, где вот накоплены больше вот там торговых точек, торговых центров, бизнес-центров, вот завод и трассы, и вот там машин много. Ну, короче, вот там это. И вы видите вот на, этот, на, на, на карте, что устройство, устройство, которое сейчас работает, в основном в городе. Конечно, потом вот там с участием людей по всему миру, то сеть... Открывается шире, шире, шире вот там в разные угольки. Но на данный момент вот, конечно, вот там в городах работает. И как раз вот этот вопрос интересный. Я хочу обратить внимание на вас так: если в доме, квартира, где вы живете, вы уже заказали устройство и адрес? установки этого устройства вы уже занесено и зафиксировано на блокчейн хелема то следующий человек ну, допустим ваш сосед он тоже узнает про этот проект он тоже получит устройство он устанавливает это устройство в сеть чтобы работал то в этом случае сеть может отказаться от этой установки и этот человек должен принести свое устройство подальше от вас на 300 метров, как минимум. Вот. Так что, почему я понимаю, что такое ажиотаж, страна. Дело в том, что сейчас прямо гонка за территорией. Каждый хочет вот там, этот. я не хочу, чтобы я потом установлю вот у себя дома, а блокчейн скажет мне, нельзя, рядом уже есть, должен найти другой адрес для этого для своего устройства. То есть я, я правильно понимаю, что если я живу в многоквартирном доме и мой сосед установил это устройство, заказав его, поставив адрес установки, там, ну, например, такой-то адрес, да, где я живу, да. uh, вот, и uh, устройство ему приходит, то есть уже все те, кто Соседи, которые находятся в этом доме многоквартирном, у них не, не будет возможности а, поставить это устройство у себя в доме, так как радиус а, меньше, чем 300 метров, верно? Да. Вот смотрите, я, допустим, заказал устройство успешно, и во, второй, а, во втором разделе я нажимаю сюда, вот этот. Значит, есть вот там адрес, который я... Ну, там, при заказе э, этот, значит, этот адрес, этот адрес вот уже занесен в блокчейн Helium, в сеть. Значит, по этому адресу или близко, э, рядом со мной, если кто-то хочет установить, он уже не может. Он должен подальше от меня. Окей? Okay? хорошо поняла то есть важность того чтобы успеть важность момента заказа быстрого заказа да. она имеет место быть правильно да. хорошо еще один вопрос ну на такой быстрый, наверное ответ будет на него вредно для здоровья или нет был вот такой у меня вопрос а, ну, в принципе, в каждом вебинаре я получаю такой же вопрос. А, правильный вопрос, ничего страшного. это. Но а, имейте в виду, что а, аппаратура работает на низкой частоте радио. радиочистота. А вы представьте, что вы покупаете а, радиоприемник а, для рабочих, чтобы слушать музыку, новости и так далее. А, вы включаете вот там а, поиск, вот. Там всякие тоже вот частоты идут, и вы рядом с этим радио. Разве на вас не действуют эти частоты? Телевизор, смартфон, холодильник, стиральная машина. Все они выдают какую-то частоту. Мы сейчас живем в таком мире. Разве только в, на пустыне вот там Сахара или Небурды, там, наверное, не, никакой волны. А сейчас в городе везде нас окружают вот разные частоты, ребята. Даже вот там 4 G куда опаснее, чем вот там этой аппаратуры. Так что есть вот там, никаких вредов вот, для здоровья вот аппаратура вот это работает абсолютно. Ну по сути да, если мы говорим о том, что люди даже спят рядом с смартфонами, хотя да? установлено, что смартфон влияет, ну, не очень положительно для нашего здоровья, то, наверное, эта машина, поставленная где-то далеко от нас, она точно не будет нести особенного эффекта, да, вредного эффекта. Окей, спасибо за ответ. А следующий вопрос. Почему бесплатно? Вот мы любим, мы любим бесплатно тоже, но возникает вопрос, а где тут, где тут, понятно, да, что... А, почему, почему так? Да? Почему, какая стратегия у компании? Почему она с 1 августа решила всем предоставить эти устройства? Окей, вот. okay, интересный Присо очень вопрос. И тоже многие задают. Дело в том, что мы сейчас уже не верим в всякие там подарки. Разве вот там только мышка, лобка, да? Вот там, как мы говорим бесплатный подарок там есть, есть я не говорю бесплатно ребята есть сотрудничество инвестора этого проекта они выложат десятки миллионов чтобы выпустить чтобы производить эти устройства если в америке и западной европе покупают за 900 долларов одно устройство мы получаем бесплатно взамен компания что получает мы должны понять так сел них это построить децентрализованную, беспроводную сеть по всему, миру, по всему миру. И эта сеть обслуживает развитие Интернета, интернета вещей а, И эти компании, вот, которые развивают интернет-вещей, когда они строят вот, там, умный дом, умные города, а вещи в этом доме умном или в этом городе умном, должны подключаться к интернету, а на какой среде, каким способом, чтобы экономично, чтобы вот там могли работать эффективно и обслуживали нас, людей. Вернусь к тому, Wi-Fi ограничено по радиусу действия, 4G, 5G дорого. А здесь по этой беспроводной сети информацию могут передавать безопасно, быстро и недорого значит многие компании которые развивают интернет вещей они могут пользоваться эту среду эту платформу чтобы развивать вот там свой бизнес это а, колоссальный бизнес ребята вот в ближайшем будущем вот это они смотрят на это а дальше а, почему дает нам это во первых мы помогаем им расширять построить эту сеть Сами они быстро не могут делать, ребята, я уверен в этом. Они не могут вот, построить сеть в России, во Вьетнаме, а, в Японии или где-нибудь. Ну, мы помогаем им это делать. А взамен мы что? Получим 100% добытые монеты или нет? Нет. Даже мы, если пользуемся вот, лучшим образом всю политику разделения монет, мы тоже не можем получить все. Какая-то часть идут к инвесторам, идут к а, партнерам проекта, к самой компании. Есть это сотрудничество. Это расчет очень хороший для развития беспроводной сети и выгодно для всех. Ну да, я согласна с тем, что компания как должна поступить? Либо она должна запустить рекламу, да? либо агентов, которые будут объяснять заходить в дома и говорить о том, что не хотите ли вы такого устройства. Понятно, что вместо данного способа они выбрали тот способ, который мы сейчас как бы ведем, да? Хотела узнать: компания зарабатывает, правильно понимаю, что не на добыче гелиума, а на оказание сервиса. Беспроводного интернета? Да. Нет, не, не, не mm -hmm. беспроводного без интернета, а вот обслуживание вот интернета вещей. Так будет вещей. Точнее. Обслуживание да. интернета вещей. Да. А, хорошо. А, так, то есть это основная, основной заработок у компании, правильно? А, ну, в час вот добытых монет все равно идет к компании, ребята. Мы же не получим все монеты добытые. Mm -hmm. Хорошо. Еще по поводу ликвидности. То есть вот даже, наверное, нет. Хочу спросить сначала по поводу процесса. Да? Человек, который услышал данную информацию, он регистрируется, получает ссылку от того человека, который его познакомил, регистрируется, заказывает данное устройство, затем, ожидает 2-3 месяца, в течение этих двух-трех месяцев к нему приходит на почту подтверждение, от оповещения от компании о том, что он должен подтвердить заказ. Да. А после чего это устройство приходит. Поставить его просто среди вопросов, которые сейчас пишут в чате, был такой вопрос, я сразу на него от... хочу, чтобы ответил ты, Николай. Поставить это устройство так же просто, как поставить модем или роутер, правильно? Да, вот поставить э, этот э, устройство как... Э... Как Ройта. Значит, я Диня уже отправил вот там, видео из YouTube, вот там, в вот других сторонах как устанавливать. Просто очень. Открываем вот там коробочку, в розетку, вот там это устройство подключает, и подключает к интернету. Вот. И антенну поставить, все. Вот там. Если вот хотите, можно с кабелью, вот там выставить антенну на крышу дома, если в частном доме живете или на банконке. Если хотите, вот там поставить. Так, Я вижу, тут тоже вопрос вот такой. А мы можем выходить в интернет через него? Нет, ребята, я повторяю, это не модем Wi-Fi которые сейчас у вас есть дома, с помощью которого Мадема а, вы войдете в интернет. Есть нет. Вот эти устройства а, принимают вот, информации от других вещей вот. и передает в интернет. Все, не, не дает нам возможность пользоваться вот через него, чтобы войти в интернет. Это другое устройство. Okay? А, а, и, хорошо да, Никола... и, и, и еще такой вопрос я вижу от Натальи, вот там этот а, 2 доллара электричества да это 2 доллара вот там за электроэнергию в каждом месяце в каждом месяце Ага, Николай, я перейду к вопросам в чату, чтобы не забыть ни один вопрос. Значит, я продолжу все-таки, да. Вот устройство, мы подтверждаем, что оно к нам приходит, мы устанавливаем его, установка выглядит очень просто. Затем мы скачиваем какое-то приложение Helium, правильно, для того, чтобы монеты приходили к нам на кошелек. После того, как они придут к нам на кошелек, мы можем их достаточно легко продать на бирже Binance, например, да? Потому да. что в конечном счете людям интересно, какой рубль или гривну, сколько что они будут в итоге в руках okay. да? я, я понял. Значит, когда мы получим устройство в свои руки, мы должны, хотите, сейчас тоже можно скачать, если у вас это телефон Android, вы зайдете вот Signal Play, если это iPhone, то Apple Store, Наберите Helium hotspot, вот эти два слова Helium hotspot, и вы скачаете вот там это приложение в свой телефон. Это приложение для чего? Помогает вам присоединить при устройство, которое получите, к сети. Вот. И это приложение вы можете создать для себя личный свой кошелек Helium. Значит, после этого вот этот кошелек, он идет с устройством, и сколько вот монет вы можете иметь право получить от добыток, то э, эти монеты прямо автоматически переводится в ваш кошелек. И с этого кошелька вы можете потом отправить людям, э, переводить на, на на биржу, чтобы продать на биткоин, на USDT. Как угодно, как угодно. То есть ликвидности будет достаточно. Я просто хочу сейчас еще спросить про математику, правильно ли я понимаю, да? Например, мое устройство дает мне... Ну вот я расположена в мегаполисе, у меня куча разных торговых центров рядом, и оно мне дает 100 хелиум в месяц. Если по нынешнему курсу мы 100 хелиум умножаем на 13 долларов, получается 1300 долларов. Yes. Примерно... 25%, примерно 320 долларов пассивного дохода у меня есть в месяц, 320 детей да. а, Значит, я, например, ну, естественно, таким устройством я хочу поделиться как минимум со своей семьей, да. Моя семья заказывает подобное устройство, и, например, семья у меня из 100 человек, 100 человек заказали устройство, да. и 100, 100 устройств в среднем, да, дают примерно 150 долларов, 150 долларов это 20% от устройства, которое ты порекомендовал кому-то, да, то есть если 150 долларов умножить на 100, это получается 150, почему я 150 говорю, это не 150, это 15 тысяч долларов, я почему-то про 150 тысяч долларов всем говорю, это все я запуталась с математикой. Okay, Окей, Дина, я коротко так, если мы закажем одно устройство для себя, только, да, мы не подключаем никого. И это устройство добывает 100 монет в месяц, допустим так, то мы можем получить вот там при таком раскладе только 15%. Если мы подключаем, то можно максимум 25. Ну, 15 монет, я бы говорил, 10 долларов за одну монету, это 150 долларов. Все больше ничего. А если вы хотите получить бонус есть политика разделения. Подключайте другие приборы у других людей, и вы получите от каждого подключаемых вами приборов дополнительные, ну по несколько вот монет и все такая сумма, ребята. Все услышала. Теперь как раз и к чему это веду к ликвидности. Будет ли возможность? Будет ли возможность продать? монеты ну, всем кто захочет понятно что мы не все сразу начнем все продавать да но ну, так или иначе люди захотят обналичить я знаю что в россии тоже вот там пользуются эту Binance. бинанс у кого есть кто торгуется на этой криптобирже, понимает что можно вот там спокойно вот перевести свои монеты всякие вот там на эту биржу делать орде на продажу. Вот. Если на данный момент так, так, такая цена, то вы можете поставить цену ниже чуть-чуть или, или это продать. Проблем нет, ребята, с ликвидностью этой криптовалюты, Я не вижу никаких проблем. И не только вот Binance, еще некоторые другие. Хорошо. Ну, в принципе, я задала все вопросы. Теперь я, наверное, попрошу Николая тебя а, ответить, ответить на вопросы, которые есть в чате. Окей, да. okay, mm -hmm. я посмотрю. Начинаю вот там. Допустим, за эти три месяца на Россию надо будет отправить 100 тысяч устройств а пропустить ли таможня, а, а почему не пропустить, если вы получите вот разом для себя 100 тысяч вот устройств, тогда может быть возникнуть, вопрос с таможней, а вот если каждый вот там получает по отдельности, по своему заказу, одно, два, четыре устройства, никаких проблем, никаких проблем, я думаю, что когда как большое количество, может быть, возникнут вопросы пошлины. А если мало, то этот ничего. Вот. А второй. При переезде я могу свое устройство перевести на новый адрес свой. Интересный вопрос. Это тоже надо знать. Конечно, можно, ребята. В этом году вы живете в Новосибирске. В следующем году вы переедете в Москву. Be, отключайте возьмите аппаратуру с собой по москву а, только при а, новой установке вы должны а, обновить адрес обновить адрес а, установки новые а, где это сейчас вот покажу <coughs> вот а, четвертый раздел хоспорт адрес ну поменять вот там адрес установки господ. значит вот там в любой момент даже в такой момент в этом по этому адресу э, устройство приносит мне мало вот там, это монет я хочу менять хорошо отключаем от сети электросети э, найдем вот там у друга вот какой-нибудь а весь другой где много людей много деятельности э, подключу э, там это устройство. И здесь, в четвертом разделе, мы обновим адрес установки. И если вот, там, ну, блокчейн вот, принимает вот, там, коррекцию, все, вот там наше устройство будет работать по новому адресу. А, только, только обратите меня, меня, только по своей стране. А, если вот это устройство, вы а, придете жить во Вьетнам и берете с собой это устройство во Вьетнам и не будет работать. Так как я сказал, что у, каждого, у каждой страны есть своя чистота. Мое устройство я могу вот в Лаос, в Китай, а нет, не в Китай, Лаос, Камбоджу, Таиланд, Малайзия, Сингапур, да, одна чистота, оно будет работать. Но в России я тоже не могу брать с собой это устройство. Я должен ну, оставить в своей стране. Окей, okay, я надеюсь, что этот вопрос я четко все вот ответил. А, а, если нет квартиры интернет вещей, майнинг будет, вот там это устройство работает в сети, и это устройство передает информацию от других вещей. Нет, независимо, у вас в, а, к, в своем доме квартира есть интернет-вещей или нет. А, если у вас дома вот там, ну, умный дом, допустим, шторы задвигается, чайник работает, кипятит воду самостоятельно, но ну, это интернет вещи, но эти вещи информация вот, от них идут, может быть через вот, Wi-Fi, через вот там это со своим приложением, а есть вот там обслуживает вот там все, если его вот, там Ваши вещи обслуживает, то, конечно, продает информацию от ваших вещей в вашем доме. От меня нету от других вещей, ребята. Вот. Николай, могу ли я задавать вопросы? Потому что у нас есть люди, которые задали в первую очередь. Можно я буду задавать? Да, да, да, передавать да, да. слово тебе. Итак, вопрос. Когда все монеты будут добыты, что потом? Устройства начнут отключать? Да, интересный вопрос. Сейчас мы видим, там где-то 130 миллионов монет остается недобыток. То да? есть такой кросс, скоростью на данный момент, каждый месяц 2,5 миллиона монет добывается в месяц. Через какое-то время опять хапинг наполовину меньше. Если считать так, то все эти 130 миллионов добывать полностью будет за 40 лет, ребята. За 40 лет. Это, во-первых. А устройство работает долго ли? То больше 10 лет это устройство у нас будет работать спокойно. Может, потом мы должны его там менять, если чего. Okay. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Важна ли скорость интернета, и если интернет пропадет? И электрическая наличие? Конечно, самое, конечно. Если, вот там, конечно вот там, если у вас скорость интернета вот, работает с, с большой скоростью, то, конечно, вот, ваше устройство передает информацию в интернет быстрее. Это значит вот, там, эффективность работы устройства лучше. А так вот, лишь бы не не, не брахлитка у нас сейчас во Вьетнаме, то, конечно, медленно работает, медленно передает информацию, значит, меньше, меньше монет. да. А если пропадет, думаю, что не только интернет, если пропадет электроэнергия, в таком случае как добыча будет выглядеть? Ну, если свет у вас в доме отключается, то, конечно, устройство временно остановится работать, а когда свет появится, то, конечно, работа будет дальше. Возобновлена. Да. Спасибо. А если, например, начнут приобретать устройство те люди, кто живет вблизи установки нашего устройства? А Вот я уже сказал, что рекомендации вот от самого Хелима 300 метров это минимальное расстояние между устройствами. Так что вы, если уже установили свой адрес, уже зарегистрировали, то понятно, что кто живет ближе, уже установить устройство должны 300 метров от вас. Ага, спасибо. Вариантов нет. Да. То есть, получается, устройство приходит, и тебе нужно поменять адрес установки, да. правильно? Да, да корректировать. А след... Следующий вопрос: в течение какого времени? А это мы ответим. да. Да. Кто устанавливает устройство? Это мы сами устанавливаем. И вот вопрос: как, если оно сломалось, что делать? Окей. Okay. От компании, если вы смотрите в свой электронный адрес, часто приходит сообщение, когда у компании вот там обучение идет. Когда вот есть вебинар вот, uh, от самой компании, конечно, на английском языке, вы можете поучаствовать. Вот. Uh, конечно, есть инструкция по установке устройства. Если вот, там устройство по какой-то причине вот, там uh, ну, сломалось, мы тоже задали такой вопрос, то они ответили, мы можем отправить на возврат и поменять uh, новый, получить новый. Но это время, uh, надо ждать, конечно поменять можно, ну ждать вот там но новые оправки. Uh -huh, спасибо. То есть отремонтировать его не получится. Нет, нет. А, значит, по, по вреду устройства мы ответили, что не, уже ответ был. Да. А, значит, по разной доходности ответ был, а, по тому, что переносить устройство, тоже ответ был. А, сейчас, секундочку. А можно ли получать бонусы, если у меня устройство выключено, а у людей, кого пригласили, работает? Вот отличный вопрос. А, так, значит, сейчас на данный, момент, на данный момент мы живем во Вьетнаме. У нас тоже время ожидания вот там устройство, как и у вас, кто уже заказал. И мы сейчас подключаем ребята наших в Канаде и в Америке, и в Европе. Ну там есть в Вьетнам, много, я думаю, что у вас тоже кто-то знакомый есть. И там они получат устройство раньше нас. Значит, если они получат устройство раньше нас, они подключают в сети, эти устройства работают, добывают вот, там, монеты, то я смогу получить 10% от этих устройств, хотя я не имею устройство свое. Так что, интересно? То есть получается, что не 20, не 25% и так нет, далее, нет, нет, а 10%. 10%. 10 mm -hmm. Это реферал, ну, в этот за, под, за подключение. За подключение. Максимум за подключение 20%. Но в этом случае мы получим 10%. А когда мы имеем установки, устройство, мы установим. И тогда у нас будет возможность получить 20%. А так То мы... есть, если. Если у тебя у самого устройства еще не работает, то люди, которые а, уже Это, установили... Да, работу, но ты там, ну ты раньше, раньше да. тебя, у тебя 10. Как только твое устройство начинает работать, у тебя 20. Окей, да. а, хорошо. Так, могу ли я выходить в интернет через него? Сказали, что нет. А, а, сейчас, секундочку. А, у вас писалось на экране, хорошая работа устройства зависит от плотности точек в сети. Это как? Понимаешь, вопрос, Николай? А, на экране хорошая а, работа сейчас, устрой... Ну, сейчас... это, это тоже, вот как... Надо держать вот там дистанцию между, между вот там устройствами, ребята. Если в городе, то то же самое. Вот там 300 метров. Конечно, если вы зайдете вот там, допустим, сюда, да? Сейчас вот там это... Я правильно понимаю, Николай, что... Алло. Да. Я правильно понимаю, Николай, что а, это просто даже будет недопустимо. То есть блокчейн Helium а скажет, что уже да. устройство есть, да. и вы, пожалуйста, перенесите свое устройство там, где еще оно не установлено. Верно? Да, мы не можем а, вблизи вот другого. Вот, там этот. Так, сейчас. Вот, допустим, берем вот это. Вот есть уже есть устройство. Если мы хотим установить в этом же участке, блокчейн не разрешает нам. Не разрешает. Мы должны вот там рядышком участок вот там установить. Или вот тут, или в вот тут, Вы понимаете, да, вот там суть, вот там развитие сеть. Чтобы сеть можно, если все концентрировано тут устанавливать, а как эти? Как эти пространства вот развивать, чтобы охватить, чтобы сеть беспроводная вот там могла охватить, вот ширить территорию? Ну да, по сути у компании это основная задача – охватить да. всю территорию, а не в одном месте сосредоточить все устройства. Так бы они могли это сделать и в Америке. Окей, я поняла. Хорошо, следующий вопрос. Бонусы в качестве дополнительных монет мы получаем только за личную рекомендацию или есть еще глубина? Если глубина, если еще глубина, я открываю вот там этот, можно, можно. Вот вы сейчас, я вам рассказал только вот там этот, получить от первой линии своей. Но если вы будете ну, люди, которые вы подключили, будут тоже работать, да, то вы можете, у вас есть возможность поглубше получить. Вот видите, да, вот. Это 20, 25, 30, 35 процентов. Это вы получаете не от приборов, которые вы непосредственно подключили. А вот эти, если они будут тоже так работать, потому что они тоже хочут, хотят получить, как и вы то они тоже подключают вот так, так таким образом то получается вот глубже глубже глубже и вы имеете возможность получить от каждой группы вот дополнительные проценты при некоторых условиях окей okay? глубже и, и не ограничено не ограничено так что, uh -huh. так что вот ну, про, по этой теме вот там, у нас будет вот там другая вот там встреча сейчас вот не, не, не, не, наша, не наша задача разбираться вот до, до конца эта политика ну вот знаете что если его вот там вы подключаете вот там непосредственно вот вы можете так получать а каждый человек вот в этой линии первой хочет получить подключать то же самое получит Uh -huh. Спасибо, Николай. Uh, ну, наверное, вопросы все те, кто хотел задать, задали. Я хочу сказать о том, еще что еще один вопрос. Еще один вопрос. Uh -huh. Мне этот лично вот там, как подключается устройство к интернету проводом или Wi-Fi? Проводом. Проводом. В, этот, ну, вместе со устройством идут вот там и антенна и эти нужные вот там провод. Okay? Uh -huh. Хорошо, то есть как бы весь комплект будет в сборе, нам только нужно воткнуть в розетку и восставить антенну. Да, да. Окей, спасибо. Сейчас я думаю, что мы перейдем к технической части, потому что у нас уже как бы время. И, Николай, я тогда передаю слово опять тебе по поводу технических моментов. То есть регистрация нас интересует, okay. покупка, покупка устройства, а э, на какой э, адреса, куда что, то есть более подробно и какие-то, может быть, э, важные э, пункты моменты. в БКФСе, mm -hmm. которые okay. мы должны okay. знать. Mm -hmm. okay. Спасибо. Окей, okay. ну перед тем, как перейти на эту э, инструкцию, я хочу вам показать. Это я в три часа сделала скриншот. Видите, да? Десять тысяч триста восемь. Один из, наверное, помнит, вчера я сказала какую цифру. Вчера было 8700, а позавчера было 8400. Я правильно понимаю, что каждый вебинар во Вьетнаме проходит на 500 человек, и все после вебинара подключаются, да? Да, значит, пока mm -hmm. я с вами работаю, ребята тоже, каждый, что хочет получить максимальную выгоду от этого сотрудничества, они работают, подключают. Окей. Okay. А, давай, переходим на, на инструкцию краткую. Так, значит смотрите, ребята, чтобы зарегистрировать, мы должны иметь ссылку от кого-то, неважно, вот, если вы хотите подключать кого то вы должны свою ссылку выслать, ссылка, где ее взять, вы войдете свой аккаунт, в дашборд вы видите вот это, вот эта ссылка, да? копируете, вот. Ну, я должен конечно выйти, чтобы это. Окей, okay. отправим человеку эту ссылку, он получит ссылку, он окрывает. Вот, и он видит вот такой. А, нажать на Joy Now. Сюда нажать. Вот, а, на SayUp Now. Окей, okay. и тут информацию надо запонять. Первое поле это фамилия, имя. Допустим, вот там Иван, ой, я так на английский перехожу, а, нельзя, это Иван, Иванов, допустим. Окей, okay, а, ой, нет, Иван, есть Иванов. Николай, я могу спросить параллельно, да. А, вся информация должна заполняться на английском языке. Обязательно. Да, да, да. да все. Так, угу. Дальше вот там ваш электронный адрес. Окей. Потом номер телефон. Ну, если в России, то там плюс 7. Ну, так, я... Допустим, так. Потом вы выбираете какой-то username, вот там никнейм, да, допустим, так. Вот, мы выбираем вот там страну, конечно, и России мы выбираем вот там Российской Федерации. Внизу SRS, так, Россия. Окей. мы делаем вот там пароль входа. Окей. 8 э, символов, ну там, чтобы быть обычной буква, вот там печатные, какие-нибудь цифры и э, этот. Окей, okay. после этого нажму на ⁇ Я согласен, вот там этот ⁇ все, значит, я уже зарегистрировал свой э, этот, как его, э, аккаунт. Сейчас сразу перехожу. Сейчас э, можно потом, но сейчас лучше переходить на этот, на э, заказ устройства. Нажми на красный. Вот там квадрат. Вот. вот, я войду. И вот тут уже, вот как раз это первый час. Первый резерв. Ага, спал заказать, да? вот. Я должен вы понять, вот там информацию, вот там есть, что есть вот уже Иван, вот Иванов, допустим, вот есть тоже самый электронный адрес, вот там этот напиши, я не помню какой я это, ну допустим вот так, вот есть телефон Николай, можно задать вопрос? Вот да. в данном поле э, заполняется личная информация человека, который будет получать. То есть, например, если я заказываю э, свое устройство на Москву, и там будет получать моя бабушка, то мне да. нужно вписать данные бабушки, правильно, на английском да, языке. Да, да. Uh -huh. А если... А если я не знаю, кто будет получать, я впишу свои данные, потом можно изменить в процессе? И если да, то где это можно сделать? Тоже вот такой вопрос. Хорошо, окей, okay. mm -hmm. пока пишем, потом поменяем, да? Ну, так, первый шаг мы сделали. Второй шаг – это адрес. Адрес что? Адрес доставки, куда вы хотите, вот там улицы, вот там это. Так, это адрес вот там получения устройство. Так, ну город вот там. Окей. Okay. Здесь бы штат или вот провинции мы выбираем no stay, no Если yes, из-за из интернета у меня не появится, потом вот почтовый почтовый индекс. Напишите вот какой-то там, ну допустим так. Выбирайте вот там Российской Федерации. Окей, okay. это адрес доставки. Переходим на третий шаг, Ну, где вы хотите установить это, это устройство, же самый адрес, город. Ну, город, конечно, вы живете в Москве, но если вы найдете вот там адрес в Америке, чтобы установить это устройство, то вы напишите, вы напишите, окей? Okay? И тогда вот там а, место доставки тоже лучше в Америке, чтобы там получить и установить там. Хотя другая страна, ну если вы можете там установить, пожалуйста, без проблем. Здесь тоже выбираем no stay, а, почтовый индекс и страна. Вот это третий шаг. А, дальше если есть здесь вот пять а, условий, вы должны выбирать, ну кликнуть в квадратик. И нажать на эту, на этот, и вы получите сообщение, что вы уже сделали заказ. Окей? Okay? Сделали заказ. После этого надо войти во второй раздел и проверить а, информацию, которую вы сейчас заполнили в заказе, появится во второй части или нет. Давай, я сейчас войду в а, свой аккаунт и покажу, где это проверить. Можно задать вопрос параллельно? Да. Вот из того, что мы видели при заказе, что можно менять? Вот, вот, сейчас, можно... Сейчас. сейчас я войду и покажу. Окей. Okay. Вот так пойду в свой аккаунт. Окей. Okay. Uh, я уже заказал вот там устройство. Сейчас я хочу проверить, как это мой заказ уже адрес вот занесен в uh, систему или нет. Я нажму на второй. Provision Your Orders. И этот Provision My IHOP Order. Окей, okay, я вижу вот эту информацию, вот uh, адрес. Если я обнаружу где-то ошибку сделал или хочу менять я на, нажму на update ребята update вот нажму на update и все я вот там уже делаю вот там этот, апрей, его ну информацию вот если где-то вот неправильно где-то этот я апрей делаю потом вот сохранил и все окей а что из того что мы заполнили нельзя поменять то есть вот как заполнил так оно можно и менять все можно менять все. У угу. меня задали вопрос, если, например, я захочу подарить устройство, могу ли я поменять владельца этого устройства? Если его там уже вам отправить, владельцев ну, там, владения уже не заменять. То что у нас тоже был такой интересный во Вьетнаме вопрос. А через какое-то время я могу выкупить право на устройство или нет, ну чтобы получить большую долю добытых монет, и ответ от компании нет. Сейчас программа бесплатных устройств идет, поэтому ну, уже выпускают, вот, производили аппаратуру, это компании аппаратура не наш. поэтому мы сотрудничаем, вот, установить у себя это устройство, нельзя выкупить право на Право собственности на это устройство. Николай, спасибо. Хорошо. А у меня был также вопрос: ну, он, может быть, конечно, из области фантастики, но люди интересуются: если, например, устройство придет, проработает какое-то время, и потом я ну, не захочу, чтобы оно у меня больше стояло, и при этом не хочу заниматься, чтобы его куда-то перевозить. В таком случае это устройство каким-то образом сдается в компании. то есть я так понимаю, что компании важно, чтобы они отправили, и чтобы устройство как минимум ну, Работала, работало да. эти 10 лет. Ага. Вот как компания себя защищает, и что нужно делать тому человеку, который ну, по каким-то своим причинам решил, что ему не нужны деньги и не нужно устройство? А... Ребята, пока, пока я не вижу вот какие-то обязательства со стороны для тем, кто получает бесплатные эти. Я считаю, что это бриз со стороны компании. Да? Мы регистрируем, закажем, получаем вот устройство от компании бесплатно, а вдруг мы не хотим, мы выкинем, то это они бросают, вот, компании, бросают деньги на ветер в самом деле. Это риск. Пока я не вижу какие-то обязательства со стороны компании по этой программе бесплатных устройств. Хорошо, я поняла. Вопрос еще есть. Анастасия, я вижу, что вы подняли руку, я дам вам слово обязательно. Вопрос следующий. А, вот, кстати, тут мне просто еще в личные, в личные сообщения пишут. Если сгорел прибор, ну, сгорел и сгорел, нужно заказать новое, правильно? Да, и, вы mm -hmm. должны, и мы должны отправить это устройство обратно в компанию. Да, перед тем, как, да, okay. перед тем, как, как получить новое. Я вижу вопрос от Светланы Раменской. Если в год добывается определенное количество монет, и чем больше людей подключится, тем меньше заработок, А вы забываете вот там другую сторону, Светлана, что цена монет же растет. То, что он добывает, со временем меньше, и, конечно, устройство э, тоже, может быть, добывается меньше. Но зато, если сейчас, вот, допустим, 13 долларов, мы получим 10 монет, а если через вот, полгода вот, там, 30 долларов за монету, вы получаете 5 монет, где лучше? Тоже хорошо. Да. А, в любом случае, лучше, чем ноль. А, хочу узнать, еще вопрос задали мне в личном сообщении, если покупать сразу четыре устройства и отправлять на один адрес, а можно ли заказать четыре устройства за раз, чтобы пришло на одной доставке? Можно, ребята, и компания ответила нам, когда мы задали такой вопрос, можно ли один человек заказывать много устройства без проблем? без проблем вы можете заказывать 3-4-5 устройств, для лично для себя только. Как раз вот там все эти 5-4 устройства установлены в разных адресах, правильно, и они работают э, для этой сети. Так что вот там вам выгодно, компании тоже выгодно. Окей? Вот. То есть получается, ну а, да, по сути какая разница компания, один человек держит устройства в разных местах или несколько. А? А, а, Позвони мне вот там показывать mm -hmm. кое-что. Допустим, это один аккаунт у меня, да? Один аккаунт. Я могу с этим одним аккаунтом заказывать вот там больше одного прибора. И вы видите, тут уже один прибор у меня. Правильно? Один прибор уже занесен, занесен в систему. Я хочу заказывать второй. Пожалуйста, вот без проблем, я войду в первый раздел резерв господ вот есть вот там и я закажу второе устройство для себя все те же информации вот там контакт контактной информации адрес вот доставки то же самое как у первого устройства но в третьем шаге его вот там адрес установки я должен написать вот там другой адрес для второго устройства все и после вот заказа, после того, как заказал второе устройство, я перехожу на третье, вот на заказ третьего устройства без проблем. Но если я вам посоветую, посоветую как делать, не надо вот там с одним аккаунтом заказывать несколько устройств. Почему? То что все эти устройства будут работать, а вы же не получите от второго, третьего своих устройств. Вот там, бонус правильно лучше вы возьмите вот ссылку этого главного аккаунта да? и подключаете вот там другие свои аккаунты с другим электронным адресом фамилия имя можно также телефон также но другой электронный адрес и тогда получается вы подключаете самого себя несколько аккаунтов и эти приборы устройства работать и главный получит час от этих. Окей? Okay? Надеюсь, что вы поняли меня, как, как это делать, чтобы э, лучше сделать, заработать. Хорошо, но в любом случае, даже если человек понятно, что это оптимально по деньгам, э, по вознаграждениям, если человек берет свою ссылку и подписывает себя же под себя, да, да. для того, чтобы да. не 20 так, получать, а 45. Хорошо, но если, например, человек хочет, чтобы все приборы, которые он заказал, пришли в один раз с одной доставкой, правильно я понимаю, что в графе доставка нужно поставить просто везде одинаковый адрес? Да? Ну но... еще, еще, еще, сейчас подожди, еще, возможно, зависит от этого, от момента заказа. Если вы сегодня делаете вот все эти заказы, Заказы на, на все эти устройства ну, сегодня в один день, да, то возможно, что потом отправят все эти устройства вот разом. Но ну, если вы сегодня заказываете вот, там, одно устройство, через 2-3 дня вы заказываете второе, третье, а между... В этом промежутке не только вы делаете заказы, а другие люди по, по всему миру, они делают заказ. И э, обратите внимание, что у каждого заказа имеет номер. И возможно, что вы не получите вот там этот разом, а вот там несколько раз. Давайте я покажу. А, есть вот там, а, вот, есть, вот, да, это номер вот там этот заказа, окей? А есть вот на правом углу, это номер вот там аккаунта порядке номера аккаунта. Значит, аккаунт ваш вот, под каким номером, а здесь вот ваш заказ под каким номером. Окей? Если вот, там, они близко, то может быть компания вам отправит разом вот там эти устройства вам. А если, ну, я говорю, что сегодня, а потом через неделю, через 3-5 дней вы только сделаете заказ на второе устройство, то, возможно, вы не получите разом все эти, а несколько раз. Хорошо, спасибо. Ну, вообще, на самом деле, я так понимаю, что здесь важно время, поэтому мы не знаю, может быть, наш сосед на, в нашем многоэтажке уже заказывает данное устройство, поэтому важно, я так понимаю, сделать это как можно быстрее, тем более, что регистрация и заказ занимают всего минут 5-7, да? да? Вот, значит, хорошо. Еще, кстати, такой момент, мы сейчас разбираемся по поводу таможни, потому что, может быть, если вы закажете 5 устройств на один, на одну доставку, то может быть возникнет вопрос у таможни, потому что ну, один э, клиент покупает там пять на один адрес пять каких-то вещей, то есть вот здесь надо как бы смотреть, конечно, в каждой стране какие э, законы, да? Я бы да, на самом раз, деле лучше в бы... каждой стране свой законы. Я не не разберусь, как да. у вас в таком случае в, в России. Но ну, в Вьетнаме мы так. Э, наша группа, да, вот мы э поручение делаем вот там одной компании, вот и эта компания от имени нас получает всю партию по списку, потом вот там отправить вот там до конкретного адреса каждого человека. Это, это, это, эта ц... компания, если чего, занимается а, работой с а, таможней. То есть это ценная, кстати, информация. Но если мы не будем заморачиваться, то в принципе там 20-30 долларов за один прибор. Заплатить, ну, наверное, думаю, что способен каждый. Хорошо, спасибо. Еще момент по бэк-офису. Есть ли какие-то важные моменты по бэк-офису дополнительно? И, наверное, мы передаем. Okay, Окей, uh, я покажу вам этот. Uh, то, что вы видите, вот это uh, главное, но вы можете войти в uh, главный, ну, свой личный вот офис. Вот есть uh, внизу, видите, вот там здесь зеленый, да? Click here, commission back office. Кликните Commission back office. Вот вы нажмите сюда, и там есть еще другой пароль входа, который система дает. Вы используете тот пароль входа, чтобы войти в главный офис, и выйти вот так. Так, да? Ну, есть вот, есть вот там, допустим, э, Commission. Есть вот там, вы должны вот внести вот там э, свой кошелек, допустим, э, этот, ну. Вот. Ну, этот Helium, Helium, вот там кошелек, вы потом копируете, приклейте сюда. вот, Ну, все за это. И от какого прибора вы получаете, сколько комиссии, вот бонус, все это, вот там есть. Вот вы можете видеть, да? Меняете, вот там кошелек тоже можно сохранить без проблем. Потом, ну, этот. Вы можете тоже вот видеть э, все, вот там, э, команду, конечно, вот внизу у вас вот кто и как вот там этот. Ну, здесь, короче, там все высвечивается вот там это. Вот. Ну, я вижу только первый вот там, этот мою линию, а второй уже только вижу так. Второй этаж, да, второй уровень или третий, четвертый, ну так. Вот. Можно все это видеть. Вы войдете вот так. Там. Спасибо большое. Ну, наверное, так понимаю, что вопросов больше нет. Я вижу, что рук тоже нет поднятых. Спасибо большое. Нет, нет я, вижу, я вижу еще вопрос от Татьяны. Проверить свой заказ перебором можно проверить только с компьютером? Нет, можно с телефоном, Татьяна. Помните телефон, войдете в свой аккаунт и проверьте, пожалуйста, без проблем. Okay. Спасибо большое. Я напоминаю, что завтра в 10 московского времени будет также вебинар с Николаем. Всех ждем, ждем ваших партнеров, друзей. Так, у нас рука опять поднята. Ну, наверное, это последний будет вопрос, да, потому что уже достаточно долго. Я передаю слово Анжелике. Анжелика, вы можете включить микрофон? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а какие страны охвачены? Вот меня интересует Шри-Ланка. Я, я не расслышал. Шумка. А на Шри-Ланке есть что-то? А, Шри-Ланка, да? Давай посмотрим да, на карте. Без проблем. У -у -у. Давайте. Это в офисе можно посмотреть. А, да, мы в этот, в АП. Сейчас. Вот, Хеллиум Да, вот давай. Вот там меньше делаем и наем Шри-Ланку. Так, это близко к Индию. Нет, Шри-Ланка еще нет. Шри-Ланка еще нет. Вот там этот Вити, да? Да, да, специально. Да, вот. А Тенерифе? А? Тенерифе? Тенерифе? Тенерифе, да, Испания. Тенерип. Прямо в Африке. А... А в Паприке. Остров в Африке. Тенерип близко к Испании, да? Нет, близко к Африке. Сахара пустыня. Это остров. Он принадлежит Испании. Так, ну вот, это Марокко. Канарские острова. Ближе к какой стране, чтобы я точнее его вот там. Это Канарские острова. Канар. Африка. Так. Да, вот, вот эти острова. Угу. Нету ветер. Mm -hmm. Дюжная, на юге вот африки только ну там Южная африка некоторые страны, мадагаска мадагаска еще нет нет вот да. okay. вот. нет нету вот там видите можете вот там этот позы ah, чуть-чуть выше а, вот куда Думy куда вот. так, это не канарские острова, это мадагаскар вот вот справа будет сахара пустыня сахара справа я просто плохо видно мне в телефоне. Вот Сахара. И чуть ниже, между, между Сахарой, вот еще немножко левее, острова. Да, вот сейчас будут острова. Угу. И они, понарские острова. Вот это, наверное. Нет, где-то вот нету. Вот видите, на островах вот там где-то... Это. Ну, очень Почему? мало. Кроме, кроме, а, я говорю, кроме вот там Северной а, Америки, mm -hmm. вот, Европа и этот. Даже и там можно еще. Вот там есть много мест, куда можно поставить. Так что смело давайте. Спасибо. Спасибо за вопрос. Николай, спасибо за проведенный вебинар. Всем доброго вечера и до завтра. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Ребята, не пропустите, охватывайте территорию.